Здравствуйте еще раз. С вами Корейский язык каждый день. Корейский язык с нуля. И вот сегодня еще не запланированный такой выпуск. Случайно я зашел в Google, увидел там Google Планета Земля. И вот таким образом можно прилететь в Корею, в Южную, в Северную, да, в принципе, куда угодно можно прилететь. Вот, как вы видите, вот такая вот такая вот интерактивная карта можно приземлиться куда-нибудь, ну так как у нас корейский язык, да, мы приземлились в южную Корею, но можем в принципе и в северную приземлиться, что нам, собственно говоря, что нам, собственно говоря, это стоит? ничего не стоит, приземлились в северную, вот. И здесь э, смотрим наши буквы, которые мы изучали, но согласно это чуть попозже. Глассно, я думаю, мы быстро пройдем. Ну, как быстро? Может быть за месяц, может быть за два. Вот, но тем не менее буквы, если мы писали в тетрадке, мы их уже узнаем. Какую-нибудь несложную, например. Несложную можно найти, например. Вот только что оно было ой -ой -ой, ой ой ой ой ой ой тут слишком много названий вот допустим а, вот допустим Чонджу да угу. и здесь можем посмотреть ну здесь в принципе все можно посмотреть а, вот Дже. вот буква И Ким-че, ким-че, щи, ким щи, Вот и. Так, и какие у нас еще буквы есть, которые мы проходили, например, вот у. Так, вот у. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Вот. Да, вот вы, может быть, вам не видно, вот а Сан-чу. Санчум, Танчум, вот у. Это а, это у. Но это, соответственно, согласные. И а, позже мы поймем, почему они так расположены, не, под, не подряд. Но какие-то мы еще, какие-то гласные мы еще не проходили. Вот, например. Ким чон. И у нас, да, и О. Так, потом КУМИ. Здесь очень э, сразу видим У и И, да, КУМИ. Ну, вот когда мы пройдем согласность, согласные, тут читательно и уже слоги потом, как бы тоже по слогам будем, будем писать, тоже слоги будем писать. И все это выучим, и по корейски будет нам читать очень даже легко. Вот, ну, а, как бы я-то сам читаю не, не очень хорошо. Ну, кто-то может сказать, я по русски прочитал, как, как это все. Ну, я не знаю, могу вот что-нибудь, что-нибудь совсем по корейски. Но я, к сожалению, тут ничего не вижу. Вот, ну. Таким образом, да, мы можем отправиться прямо, прямо, ну можем в северную отправиться прямо в северную. И здесь, кстати говоря, вот здесь уже Китай начинается, уже начинается Китай. В общем, путешествовать по всей земле можно да но это конечно занятие такое не, не для не для это самое не для наших коротких уроков но вот это я к чему говорю что не только конечно может кому то скучно так писать тетрадки и думать вот когда же наконец выучу корейский конечно есть вообще куча информации вот, и э, можно и читать и гораздо быстрее научиться у меня в группе, просто я сам себя учу, поэтому я учу медленно, потому что я люблю медленно все делать, поэтому так. Вот, э, с вами незапланированный выпуск Корейский язык с нуля каждый день, до новых встреч!